Ах, а я опять, собственно, здесь. Эээ, Сезам? Чужой? Нету, гада. Ты пойдешь нафиг? Иди нафиг. Я серьезно. Ты не понимаешь? Вот. Открывай! Фу! А ты чё? А где звук? Чё? Вот? А где? Ааа, -а, ну ты, ты! Серьезно? Короче, чужой заскриптованный. Надо быть аккуратным. Он заскриптованный и хат. И сейчас он тут будет. Так, поэтому вот так делаем. Сезам, где этот? Пашел нахер! Тебе непонятно? Что сколько у нас их двое? И ты иди нахер! Тебе что не ясно? Я сказал. Подожди, подожди, подожди. Делай как сильмуту! Где вот он скриптонутый. Вот он. А он второй выстрился. Пошел нахер. Да вы идете нахер. Да ты пойдешь нахер. Или у меня коктейль молотого. Ты что, охерев? Вот это я, я с этих охеревших. Так, добряться до шлюза Быстрее Пожалуйста пожалуйста. Где? Где вот эти все сирены? А где мое отражение? Здорово! Понимаешь? <плевит> Опа! Здрасте, приехали! 18 плюс контакт подъехал. Меня сейчас будут оплодотворяться, да? А как я буду без огнемета? Болтером их херачить, этих. Эти яйца Не бзди Нет! Нет! Пошло нахер! Пошло нахер! Ты где? Я его не вижу Опа! Увидел! Не промазал! Завизжал как девка вот. Напрягает патрончики к дробовичку, это хорошо нет! Нет! Залагала! Не пойму! Что?! Красный! Да пошёл ты! Чёрт. Что происходит? А я сдох. да в них попасть невозможно. Беги нахер! Ты где, тварь? Два их что ли? А, их два было? Тогда я не промазал. О, да тут везде патрончики для дробовика валяются, полезно. Вещь. <laughs> Ох уже эти звуки. Бля, я серьезно, я сейчас так не.. И, да ну вс. Бля, я херею. Топливо для огнемета, слава богу. Ты. Иха. Убери свой хвост. Это... Я двигаться мог! Нет, я думаю, это катсцена. Хорошо. Хорошо, ладно. Я понял. Чтобы эти яйки кто-то откладывал, нужна королева, насколько я знаю. Королева нужна, она откладывает яйца. Нужна королева? А, собственно, где королева? Ой, да тихо, что такое? Да что происходит? Твою налево. Ой, бог. Так, огнемет. 25 огнемета. И с таким количеством я собрался проходить эту игру? Ну, я, конечно, Рэмбо, ничего не сказать. Сохранялка прошла, отлично. У меня нет сил больше это командир. Куда добраться? Мне что, бежать по рельсам надо? Ты глупая? Куда мне надо? Вперед? Да тихо, тушись, туши. <orchestra hitting> так, ну тут закрыта платформа. Да что? Что? Меня сбил поезд. Да я с ним. У меня осталось две поездки на следующий автобус. Вон он на подходе. О, сейчас будет эпично. Гей поезд. Поезд ожидается или нет? Вы мне можете сказать нормально? Русским языком скажите, поезд будет или нет? Вот это что? Леха, <слес> задолбали? Не надо так делать, пожалуйста. <слес> так, смотри, мы можем пойти вперед или мы нет? Мы не можем. Ты что? Когда? Когда в этой грёбаной игре мы могли ходить вперед? Вот вспомни, вспомни, когда наш путь был легок. Да где ты? Не одна! <плес> <плес> Че, не нравится? Не нравится вам огонек? А мне нравится. Мне нравится огонек. Я в лифте. Он падает. Залезть! Лезть! Куда лезть? Куда? А, вниз. Ну полезли? А чё нам? Сейчас лифт на голову упадет. А чё нам? А чё нам? Ну полезли! Полезли! Я тебя что говорил? Вот... Пару секунд... Чёрт твою... Вот the fuck? Вьетнамские флешбеки что ли? Да мы тоже Ладно. падаем ко дну, к чертям вообще падаем! Ой, бля, куда мне надо? Откройте, я сейчас горю нахер! Я сейчас! Я сейчас! Я сейчас! Я сейчас! Отпусти туда! просто охеревает! Да мы тоже падаем, как бы! ⁇ пта-топ, пьет! Я сейчас, я сейчас, я сейчас сдохну Так, а ты чё газуешь? Они газуют прямо на газовый гигант? Вы чё, немножко тупые? Так, мы падаем, вон кометы летают все взрывается, меня перекосило Ёб твою мать Фонарик, надо поменять батарейки Поменяй батарейки Ты не можешь ба поменять батарейки, а если меня вот эти вот Напрягает Я вот смотрю туда, там две палочки, а третьей нет У меня это жесть как напрягает Так, вот что то взрывается тут все. Падаем, собственно, на Юпитер. Ситуация, конечно, не очень веселая. Так, все, я иду в рай. В лестнице в рай. Я иду. Сейчас, погодите. Какое красивое солнце, однако. Ах, а вот, собственно, наша станция. Вон что-то там горит, взрывается. Эту всю станцию я, собственно, обошел своими ногами. Все обошел, потому что игра именно про это. Где наши болты? Какие болты тут отрезать? Я на месте. Вижу, вижу, я не слепой, спасибо Вау, меня всегда поражают такие большие природные вещи Только посмотрите на этот Юпитер, бля, он красивый А может нам не надо, собственно, выбираться? Мне, в принципе, нравится этот вид Ладно, ладно, раз игра настаивает, хорошо, закрыто Ну, я пыталась Ага, пропуск взяли, ага, вставляю. Готово Сделано, одна штука отсоединилась Ой, как же наш... О, это чё? Стой, погоди, а это чё? Это земля, что ли? Бля, круто Так, стоп, в смысле земля? Какая земля? Возле Юпитера? Земля, да? Так, кто-то уч не учил отстромноми Дангер э -э, Да похер Чё ты там читаешь, мать? Нахера читать-то? Так, болты, что это? Мы в свечки вставляем? Живу. Свечки в жуке? Жигу в свечке? Так, свечку прочистили Жига скоро заведет В смысле? А с каких это пор в жигу надо 4 свечи? Вроде одну, нет? Ну, чтоб там зажигание, а чтоб там э, все, ток был, проходил Я, конечно, не эксперт в этом Может, это какая-то новая жига? О, засветился один На Наверное, какая-то новая жига Надо 4 Много тока надо так, аккумулятор большой надо, значит. И третий засветился. Да тихо ты, мать, чё такое? А, сейчас нас штормить будет. О, штормит, жесть как. Да включай, включай. О, метеориты пошли. Давай быстрее! Здорово, чужой! Огнемет доставай! Огнемет не может гореть в космосе точно. Как здесь, Болтер доставай! Дробовик доставай! Да включай кнопку! Да быстрее! Херушки вам! Пу -пу! полетели. Бля, я, я что, на Юпитер полетел? Йоу! ага, все, падает все. Всем людям кердык, всем андроидам кердык, всей станции кердык. Вот и нет нашей станции. Фу. Против андроидов используйте одновременно различные устройства. Да вот эти вот что в пакетах к, к ним вообще. У них пакеты из АТБ такие желтые, к ним вообще никак. Только СВУ, Две СВУ надо потратить, чтобы убить. Или куча-куча патрон с дробаша. А да? Я уже на корабле? Ты? На мостик. Этот корабль изначало. Так, скафандр положи. Жди. Да, Перемещение вниз. Здорово, чужой! Давно не виделись. Ты как тут? Ты как тут оказался? Вниз, вниз, нажимаю, нажимаю. ЮТЕ пошло. Давай, давай, Я не влево! Блин, влево это не право. Вы видели, как я вначале и шел? Я и шел быстро, а теперь я иду медленно, как будто в космосе. Не понял я этого. Нажимай кнопку! Кнопку! Быстрее я... Я использовать. Да быстрее ты нажми Что такое? Не нравится чудо? Ну вот, все. Собственно, я в космосе, собственно, сплю, наверное. Корабль. Точно, корабль. Значит, рыпли будут жить. Оо, Десе... титры пошли. Хо! бой yeah, Можно водички даже попить. Игра, игра, мне понравилась игра, очень хорошая игра. Правда, вот это вот, когда ты идешь по прямому пути.. А потом... И надо идти ей не по премиуму пути. Вот это немного напрягает. И этот трюк используется очень-очень-очень много раз. И если выйдет вторая часть, то мы обязательно в нее сгульнем. Правда, вторая часть будет не от тех же авторов, которые сделали первую. Но, в принципе, похер, наверное. Игрушка была хорошая, адекватная, качественная, классная, крутая. И мы ее прошли за сколько? 28 серий, если я не ошибаюсь. Фух, э, такие дела, народ. Поэтому все, кто досмотрели до этого момента, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал ради смешного, интересного, крутого, классного, страшного. Э, Еще какого-то там контента. Но ну, а пока. Всем пока. И удачи. Разумеется. Пока. А я не знаю, после титров что-то будет. Там, катсценка. Бля, я Enter нажал случайно, ёпта. Чё?